Я вышел на свет и, топором, отрубил правую руку по локоть, чтобы больше никогда не работать, мочее холодной земли, выжившей с твоей любви. Солнце больше не будет отбрасывать тени, и ни одних губ мякоть не вырвет имени свою. За границей последнего стихотворения чего просто не существует в прах разобьются об океан глупые корабли после твоей любви вспыхнут сигнальные ракеты и красные маки в поле